Итак, всем здравствуйте. Меня зовут Светлана Мостовская. И сегодня мы открываем серию небольших видео, посвященных такой замечательной теме, как прогнозирование подзы. В нашей школе готовится так называемая события года. Это курс, который пройдет осенью, посвященный этой теме. И мы небольшие такие вводные вебинары я буду записывать. Ну и, как всегда, традиционно у нас... Пройдут потом открытые такие достаточно глубокие вебинары перед непосредственно презентацией самого закрытого мастер-класса обучения. И давайте немножко начнем говорить на эту тему. В Бадзе при рождении при рождении каждому из нас выдается так называемый энергетический паспорт, карта Бадзеи. Она состоит у нас из четырех столпов, ну, кто час в рождении не знает, из трех, и э, является собой э, такой свод зашифрованных иероглифов, э, в которых э, зашифрованы наши сильные и слабые черты характера, наши какие-то привычки, таланты. Можно за счет чтения карты понять, как нам лучше действовать в плане зарабатывания денег, какая карьера нам больше подойдет, какие личные партнеры у нас прописаны – Какие могут быть дети, родственники. Но карта Бадзы у нас статична, то есть это набор каких-то энергий, которые выдается нам, когда мы появляемся на свет. Карту Бадзы еще называют небесной удачей. Но эта карта начинает оживать и работать, когда приходят так называемые приходящие периоды удачи. Это у нас 12 столпов удачи или 12 тактов. То есть у каждого человека при рождении, ну китайцы считали, что он может 120 лет прожить, 12 а, столпов удачи приходящих, 10-летних. У всех они начинаются а, в определенное время, то есть у кого-то там... В три годика у кого-то в 6, у кого-то в 9. И, кстати, считает, считается, что чем раньше у вас начинаются столпы удачи работать, тем как бы считается, что как будто бы у вас своя удача появляется. То есть небо хочет вас сразу же наделить своей удачей. Очень часто рано начинают столпы удачи работать. Вот они. У людей, которые, ну, которым нужна защита, там, сироты какие-то, да, в общем, ну, в общем, дети, которым надо уже в удаче взрослые оказаться. Потому что пока ребенок не вступил в свой первый такт удачи, он живет в детских тактах удачи. Детские такты удачи определенным образом рассчитываются, у нас есть курс «Символические звезды», где мы этим занимаемся, и детские такты удачи начинены... Огромным количеством детских демонов, так называемых, да, то есть такие вот есть признаки того, что может случиться с ребенком. Так что, как только ребенок вступает в свой первый такт удачи, у него взрослая удача, и на него уже эти детские демоны не влияют. И десятилетние такты удачи у нас общий фон дают тому или иному периоду времени, то есть тенденцию, направление, что в этом такте будет приоритетнее, да? например, зарабатывание денег или устройство личной жизни, возможно ли рождение ребенка или же лучше сконцентрироваться на учебе в этот период. То есть это некий такой вот вектор. Но у нас не только десятилетние такты удачи имеет место быть, у нас еще приходящие годы имеют место быть. То есть каждый год каждому из нас приходит какой-то определенный набор иероглифов. И в том году мы проживали в году металлического быка. В этом году мы проживаем в году водяного тигра. А в следующем году все мы будем проживать в году водяного кролика. И для каждого из нас тот или иной год принесет свое. Кому-то это даст возможность создать, Семью, а у кого-то, наоборот, будет угроза э, развода. Кто-то сможет больше заработать, а кто-то сможет потерять э, деньги. Ну, есть будет тенденция к потере денег, например. Это все зависит от вашей индивидуальной карты и от того, как она будет взаимодействовать с тактом удачи. То есть эта карта начинает реагировать на те или иные события, когда какие-то взаимосвязи образуются у нее с тактом, с годом, а может быть даже и с месяцем. И какие-то взаимосвязи мы будем очень подробно и глубоко изучать на нашем курсе прогнозированием подзы». И надо, быть, надо понимать, что у нас такты удачи, так называемые, они в женских картах и в мужских, даже у людей, родившихся в один и тот же день, строятся по-разному. Поэтому в калькуляторе крайне важно проставлять пол. Потому что, вот, например, Анджелина Джоли у нас родилась 4 июня 1975 года. Она женщина. И сейчас она проживает в такте огненной собаки. И такты удачи у нее следующие. А актер... Тео Росси. он тоже родился у нас 4 июня 1975 года, и он мужчина, и у него такты удачи совершенно другие. То есть сейчас он проживает год огненного быка, и это очень важно, потому что иногда это играет очень значительную роль, каким образом сложится судьба того или иного человека. И, например, у нас Анжелина Джоли, известен ее час, она родилась сейчас час дракона, поэтому мы не можем назвать эту карту карт следования, хотя ослабление тут очень сильное в карте, потому что есть все-таки ресурс часа. И этой карте мы понимаем, что крайне неблагоприятен огонь, потому что это не специальная структура, которая следует за властью или за огнем, это просто слабая карта. Мы знаем о том, что металл-инь или синь, это у нас драгоценность, которая очень не любит быть расплавленной, она не любит огонь. И поэтому огонь в этой карте будет самым неполезным элементом. Но в то же время Анжелина Жоли у нас родилась месяц змеи, и люди, которые родились, например, летом или зимой, ну, и у них карта нормальной структуры, ну, например, там, в месяц лошади или в месяц козы, и нормальная карта структуры, они очень часто первым условием их процветания является охлаждение, да, карта, то есть им полезны а, холодные земные ветви, то есть осенние и... И потом уже берется, да, выбирается, что лучше, что хуже. То есть климатическое температурное регулирование будет надстройкой, над всеми полезными и неполезными элементами. Но в случае карты нормальной структуры. А люди, которые родились лютой зимой, то есть месяц крысы и быка, как правило, требуют подогрев. А вот карты, которые родились в месяц змеи или в месяц свиньи, требуют дополнительного исследования. Но тут мы понимаем, что металл и очень не любит огонь. И поэтому этой карте, безусловно, полезна будет очень вода, очень металл, чтобы эту карту охлаждать. И мы смотрим, что Анжелина Джоли, в принципе, два первых такта шла под вот не очень хорошую да. Потом она зашла в, в такт змеи. Обезьяны, которая сама по себе уже осенняя земная ветвь, плюс она сливала змеями воду, карту охлаждала. Потом она у нас жила в такте петуха, который сам по себе тоже э, холодная земная ветвь, плюс дает ей укоренение очень хорошая, потому что карта слабая. И сейчас она зашла в такт собаки. И вроде бы неплохо. Собака – это ресурс, хотя металл-инь не любит собаку, потому что он не в ловушке, это какая-то гора земли, где металл-инь, ну, как бы, скажем так, прикапывается, его не видно. Ну ладно бы только это. Эта собака у нас, к сожалению, еще слилась с кроликом в пылающий огонь. И в небесных стволах у Анжелины Джоли у нас тоже огонь, да, он будет сливаться в воду хорошую, но земная ветвь все равно более сильное влияние оказывает, да, по полезности и неполезности элементов. И можно сказать, что это так, ну, как бы вот средний, скажем так, больше с минусом, да, потому что собака все-таки сливается в огонь. Очень хорошо, что есть в небесных стволах вода, образующаяся от слияния бин и синь, это очень хорошо, но тем не менее не так хорошо, если бы вот эта собака не сливалась. И теперь вот так как бы напряженный для нее, да, потому что это огонь, который плавит этот бедный синь, это давление, это проблемы с мужчинами, это могут быть проблемы какие-то с властями, с карьерами, с карьерой, притом у нее такой был как раз такт, она же с Брэдом Питтом в этом такте, собственно говоря, и развелась, да, то есть как только он начался, у нее сразу начались какие-то проблемы с ее супругом, с которым она в этом такте узаконила отношения, да, то есть у нее вот этот вот неполезный дворец браков включился, а там еще сидит власть, но помимо этого, обычно неполезная власть еще выражается в том, что человек начинает себе, либо его третирует кто-то, да, особенно это если убийца на седьмой позиции, то есть какое-то давление, издевательство... Но и сам себе человек внутри может наставить всяких рамок, ограничений и, собственно говоря, чем она и занимается. То она там анорексия у нее, то боязнь каких-то болезней серьезных, да, она там себя, себе вырезает какие-то там органы, да, чтобы рака не было. То есть вот как бы давление такое на психику очень сильно идет. И, конечно же, каждый год в этой карте будет еще дополнительно какую-то включать включать какие-то события но мне нравится высказывание одного мастера нашего русскоговорящего, который говорит, что раньше нас пугали да, вот этими неполезными тактами и действительно, когда действительно очень много неполезных элементов образуются в приходящих периодах и все это еще подкрепляется действиями человека, плохим фуншуй, то есть это как снежный ком и человек, люди, как правило, когда вот такое происходит, как правило, люди не знают, что их ожидают, мало вероятно, что они ходят на консультации и сами занимаются астрологией и они идут э, слепо вот на как раз на эту негативную энергию да например там очень-очень много неполезных денег пришло, человек берет и складывает их куда-то в какой-нибудь лохотрон, да? Или очень-очень неполезные много власти, а он берет там, нарушает законы, получает по заслугам. Или там со здоровьем совсем все плохо, он не ходит по врачам, не лечится, ну и получает какие-то тоже проблемы. Но, как сказал один из мастеров, что у нас 95% людей живут в неполезных тактах. Неполезный такт среднестатистический – это когда человек ничего не хочет особо в своей жизни менять. Вот он ходит на работу, вот он ест, вот он пьет, смотрит телевизор, и у него нету никаких внутренних э, желаний что-то изменить в своей жизни, да, подучиться, чему может быть, там как-то вот поменяться, то есть вот… вот. Вот день с рука, да, вот такой вот, в среднем, в среднем по больнице. Конечно, бывают исключения из правил, как там очень серьезные проблемы, или наоборот, у человека плохой такт, но он так организовал свой фуншуй, что, что этот плохой такт для него ну, не очень чувствитель И поэтому, да, вот к Анжелине Жоли пришел «Будяной тигр», Именно для нее, для ее элемента личности вода – это вызов власти, то есть будет видимость активной деятельности. Но так как этот вызов власти у нее нигде не укоренен, то есть он плавающий, он не на высокой фазе ци, на седьмой, то ее действия активные могут привести ее к болезни. Притом они сидят на правильном богатстве, то есть по зарабатыванию денег, да, каких-то таких не очень больших, может быть, больше трудов придется приложить для зарабатывания, то есть какие-то активные ее действия могут привести ее, ну, как бы, к не очень хорошему самочувствию. Либо действия, которые она прикладывает в этом году для зарабатывания денег, будут, ну, не столь продуктивны, да, то есть эффект будет не очень, не очень, как бы, таким сильным. И если мы посмотрим, например, на карту мужчины, актера, да, который Тео Росси, который родился с ней в один день, к сожалению, час у него неизвестен, чтобы понять все-таки, карта это следует или нет. К сожалению, нет часа. Но если это тоже слабая карта, то у Тео другая удача. Тео пришел огненный быт. Да, убийца на седьмой позиции пришел не на очень хорошей фазе, на девятой. И если бы у Тео здесь не было вот этих змей, где этот убийца на седьмой позиции укоренился, то мы бы сказали, что с ребенком могут быть какие-то проблемы, да, в частности с сыном. Или, ну, зато в этом, в этом такте Тео бы налоговая инспекция или там какие-то административные органы были бы не конкурентами, да, потому что власть пришла на очень слабой фазе ци, на девятой, это фаза ци-смерть. Но тут не все так просто, потому что все-таки у Тео есть змеи, и поэтому этот убийца на седьмой позиции, в общем-то, бодренький. И э, у Тео могут быть амбициозные планы какие-то, да, там, с детьми какие-то вопросы он может решать в этом такте. Но к нему пришел бык а бы, если эта карта слабая, нормальной структуры, если в час у него какая-то поддержка есть, то быка си обожает. И во-первых, он холодненький, да, то есть холодненький так, чтобы охладить вот эту вот, эту вот узной, да? когда он родился все-таки в жаркий такой месяц, змеиный. Во-вторых, это очень полезный ресурс для э, синя. Синь любит у нас прохладную землю быка, потому что его оттуда э, извлекают. И Если это стандартная карта нормальной структуры, то это, в общем-то, не совсем плохой танк для него. Наоборот, здесь у него будут силы, здесь у него будет поддержка для того, чтобы действовать, для того, чтобы э, творить. Ну, единственное, конечно, вот этот убийц на седьмой позиции, конечно, под контроль сначала возьмет его друзей, так называемых, которые так в карте дружить с Тео из с, с Анжелиной Джоли я бы никому не порекомендовала, да, потому что, что она там сидит на такой фазе, да, что друзья ее тоже на фазе со смертью, то есть люди, в принципе, друзья в ее поле чувствуют себя не очень бодро, но, тем не менее, это неплохо, даже если, как говорят мастера, у Тео, например, карта следования, предположим, за властью. Так как все-таки пришел полезный бог бы этот классический стандартный полезный бог для синя, то якобы он не очень навредит, хотя карты следования у нас очень и очень не любят ресурса, да, они не любят ресурсы, потому что это дает им поддержку элементу личности, и элемент личности вспоминает, кто он такой. И к нему тоже пришел вызов власти и деньги, и, в принципе, у него тоже такая же тенденция, что его действия могут быть не очень сильны по зарабатыванию денег, и своими какими-то активными действиями он может довести себя до болезни. Но у него все равно сил больше, чем у Анжелины Джоли, потому что Анжелина Джоли живет сейчас в такте. Да, это тоже ресурс, но он намного хуже, качественней, да, чем, чем у Тео. И он все-таки сливается в огонь, то есть поддержки нету, то есть ресурс переходит в огонь. А у Тео все-таки этот бык остается и дает ему поддержку, то есть ему вот этот вот так, вот этот год пережить легче. И хотелось бы еще упомянуть о том, что помимо непосредственно карты Бадзы, которые есть небесная удача, и зачем мы учимся читать карту Бадзы, зачем мы учимся расшифровывать приходящие периоды, чтобы с минимальными какими-то затратами достичь того или иного, той или иной цели. И э, если даже что-то не очень хорошее приходит, э, говорят мастера, что оно реализуется, но ну, мы можем попробовать это проиграть, да, то есть, например, ранение какое-то у вас э, приходит в, в, в году или в такте, ну, обычно год бывает триггером, то есть, ну, если у вас что-то сталкивается с тактом, например, то что же, это будет каждую минуту сталкиваться? Нет. Как правило, реализуется это столкновение, когда приходит подтверждение из года, а может быть, еще и из месяца. Но мы на курсе, как раз будем все это проходить. И вы можете, например, сами себя поранить, сходить зубы полечить в этот период, да, рано нанесли, нанесли себе. Или, например, столкновение с днем сделать ремонт в доме, да, потому что день – это у нас, в том числе, и наш дом. То есть как раз можно проиграть параллельно, и для этого мы изучаем это. Но помимо этого, небесная удача, то есть карта бадзы, это 33%. 33% – это земная удача, то есть фэн-шу человека, в каком он пространстве проживает. Потому что даже два человека, родившиеся с одной и той же картой одного пола, один родился, например, в хорошем фуншуй, ну фуншуй у нас бывает и у стран, да, какие-то страны более богатые, какие-то более бедные, какие-то более процветающие, какие-то менее развивающиеся. И фуншуй города, да, где город располагается, просто есть города тоже более зажиточные, менее зажиточные. И даже в том же самом городе есть районы более процветающие и менее процветающие. И даже на уровне, например, дома, где мы живем многоквартирного, одном, в одном микрорайоне есть дома более благополучные и менее благополучные. Ну и на уровне квартиры или дома человека. И вот если у человека земная удача, то есть фэн-шуй, хороши, то на него вот эта небесная удача не обрушится таким вот прям молниеносным образом, если она плохая, как на человека, у которого это еще и подтверждается фэн-шуй. Там плохой район, плохие летящие звезды, там кровать где-то не там стоит, плита, рабочий стол, все это на, на, накапливается, наваливается, он еще какие-то активации делает в запрещенных секторах, да? и все это как бы как снежный пол. Также окружение человека важно, да, то есть в каком социуме находится человек. Человек, например, со склонностью к алкоголизму в карте, но если он находится среди непьющих людей, где ему тяжело реализовать свой потенциал, то у него больше шансов не раскрыть все неприятные стороны своей карты. И человеческая удача 33%. То есть наши действия, как мы будем действовать в той или иной ситуации. Как наше воспитание, например, если у человека, ну, такая-то склонность к ранью, там или к воровству. Одного человека так воспитали, что его как бы карта затянула, а другой все-таки как-то воспитан в такой среде, что вот хочется, но все-таки он себе это запрещает. Образование, действия человека. Вот человек видит, что по прогнозу, что ему не надо это делать. И он, конечно, карта будет призывать, конечно, она будет вести, конечно, совладать очень тяжело, но если человек там не сделает то, что вот негативного прописано в карте, то очень вероятно, что не получит проблему. А если человек слепо идет, не зная своей человеческой, ну, человеческую дачу свою не применяя, то могут быть последствия совершенно... Разными. И это было первое вводное видео. В следующих видео мы с вами немножко поговорим о божествах, о символических звездах, о каких-то приходящих, моментах, приходящих в карте. Также упомянем про приходящий год. Попробуем расшифровать для каждого элемента личности, что пришло. Но это опять-таки в общем и целом, потому что все равно у каждого из нас своя индивидуальная карта. И в следующих видео тогда увидимся. Если вас курс заинтересовал, то вы уже сейчас можете забронировать свое участие по самой выгодной цене. Переходите по ссылке, делайте заказ. До встречи в следующих видео.